Всем привет, ребят! Сейчас в этом видео я вам расскажу быстренько о проекте, который мне попался, понравился с точки зрения покупки их токена. Я готов проинвестировать в тире средний срок, возможно, и в долгосрок. Проект называется Vulcan Foget. Это признанная игровая индустрия, это метавселенная, это торговая площадка инкубатор SDAPS с, с невзаимозаменяемыми токенами NFT с более чем 10 играми, 2000 сообщества. И пятеркой крупнейших торговых площадок NFT. Проект действительно, как по мне, очень интересен. Поэтому рекомендую присоединяйтесь и погнали. Так выглядит их сайт. Здесь вы видите у них на платформе уже 126 тысяч пользователей. Активных 112 тысяч. Объем торгов 2 миллиона 600 тысяч. Как это работает? Вам нужно зарегистрироваться, залогиниться, создать кошелек. да, Например, там MetaMask. И создать двухфакторную идентификацию, и вы уже можете спокойно взаимодействовать с их площадкой. Проект довольно молодой, но у них уже в Телеграме, смотрите, сообщество 10 тысяч человек, Дискорд 20 тысяч и Твиттер на 120 тысяч подписчиков, что очень даже неплохо. И так как это блокчейн первого уровня, да, layer One, на нем можно строить, дабс, игры, приложения. И естественно у него есть свой токен, который нам и интересен. Он называется PYR. Давайте для простоты будем говорить PUR, просто, да, чтобы быстрее это все делать. И давайте посмотрим на их экономику. Всего у них токенов будет 50 миллионов. Ну не то что будет, они уже есть. И для чего этот токен, собственно, создан? Самое главное то, что он применяем и он необходим да, в игровой экосистеме. Это служебный их токен. Его можно использовать для покупки активов, обмена игровых активов на токены PUR, обмена активов на FIAT и в качестве токена для покупки активов для другой игры, которая тоже там, входит в экосистему Vulcan Foundation. Итак, ребят, в их белой бумаге... Есть вот такая табличка, она обозначает, что и куда под экономикой будет идти. Здесь 20% идет стейкинг-пул, 10 миллионов пур, да, и они будут распределяться в течение 4 лет. То есть по 2,5 миллиона токенов в год. То есть тоже очень хорошо, что не все сразу. Также команда процентов выделено, да, 2,5 миллиона, и команда начнет получать свои токены только в 2024 году, в марте, и будет получать всего лишь по 40 тысяч монет в месяц в течение 10 лет. То есть это вообще просто отлично. ICO, которая приходила, было выделено 40 процентов, а именно 20 миллионов PUR и они все уже в циркуляции, что тоже очень здорово. И резерв 35 процентов они заблокированы на 4 года. Поэтому под экономики, здесь вообще все прекрасно, меня радует, потому что есть запас и задел, пока начнутся вот эти разблокировки, что мы успеем на следующем там бычьем забеге или развороте, или отскоке хорошем на этом токене прокатиться. Во-первых, уже вы видите 54% токенов в обращении. Это очень хорошо. Рыночная капитализация по сравнению с другими там, метавселенными, да, она не такая же большая, 95 миллионов. При всей эмиссии, которая в рынке будет аж, я не знаю, в каком году, не раньше 25-го, при цене 3,50 долларов, которые на сегодняшний день, капитализация составлять будет всего лишь 175 миллионов. А такие проекты похожие да, с метавселенными на... Бычьем забеге в предыдущем раскачивали очень даже неплохо, на несколько миллиардов. Сейчас по рыночной капитализации по месту CoinMarketCap он занимает 198 место и коррекция на сегодняшний день по этой цене составила, составляет вернее, сколько 92%, что тоже очень неплохо, если присматриваться к покупкам. По рынкам, где он торгуется, ну смотрите, Binance есть, Coin, Coinbase, Bittrex. Вобби, то есть везде он торгуется, криптоком, то есть проблем с покупкой нет. Я лично покупал на Binance. И давайте перейдем на график. Что мне здесь нравится? Во-первых, мне нравится то, что мы пришли в зону поддержки, откуда начинался рост еще с 21 года. Здесь идет, видно невооруженным глазом, стадия накопления. Здесь точечно есть хороший покупатель по 2.65, он все это дело... Откупает. Но и есть продавец, который сидит на 5.5.25, где все это дело продает. Ну, смотрите, ребят, здесь у нас токен консолидируется уже 250 дней. То есть это огромное количество времени. Да, он может еще здесь сколько же времени находиться в данном канале. Но как я вижу ситуацию. Например, если вы хотите в средние сроки попробовать здесь прокатиться на данном токене, то если биткоин у нас действительно сейчас делает хорошие отскоки, идет там на 23, на 25, а возможно на 33, то я для себя поставил цель, что PYR можно взять, например, с текущих, либо попробовать дождаться еще более чуть ниже коррекции, например, 3.30, либо 3 доллара, подхватить с целью проехаться на 8, на 10, забрать свои 2.5, 3 икса, что тоже будет очень даже неплохо. Либо здесь вам нужно смотреть, вы долгосрочный инвестор, либо вы в среднем сроке хотите там э, просто заработать на определенной отскоке. Да? Потому что если мы проходим 5.20, вот этот канал, я более чем уверен, цели 8.10, они не заставят себя долго ждать. То в среднем сроке можно забрать вот как минимум два. Икса. Если в долгосроке, то здесь я вам конечно же рекомендовал бы, ну, во-первых, выделить не больше там 2 процента, я лично выделил 2 процента на покупку данного актива и здесь можно включиться либо по рынку, либо дождаться 3 доллара первой покупки. Опять если мы придем в зону 2.60, где есть хороший покупатель, взять вторым ордером еще добавится. И если мы уровень, не дай бог, пройдем вниз, а такое случится только тогда, если биткоин обратно вернется на 15.816 и тоже опустится ниже там, на 14.12, то тогда, скорее всего, уже пойдет он там, с чего он начинал, там, с первых своих поддержек, в 2, а может и ниже доллара, то там сделать третью покупку и попробовать получить хороший средний вход. У вас где-то получится там, долларов 2.40, 2.50. И я бы уже фиксировал значительно выше то есть это я вам говорю уже о долгосроке если у вас средняя позиция получится там набрать там по 250 например да тремя ордерами я бы первую часть фиксировал по 19 долларов это было бы у вас 7 иксов и потом вторую часть я бы закрыл по 30 долларов это будет у вас более чем 10 иксов я бы здесь закрыл практически полностью позиции оставил бы 10 процентов вдруг там на бурлане он сможет повторить свои сумасшедшие 50 долларов что в принципе на обычном рынке все возможно поэтому ребят смотрите сами решение принимайте сами для меня монета она интересна как в средние сроки спекулятивную часть там взять получить какой-то не знаю сто процентов 200 процентов на ней так и в долгосрочной перспективе взять тоже немножко маленький процент от портфеля и попробовать на развороте, на обычном забеге уже поймать более высокие цены. Поэтому, ребят, жду от вас с обратной связи, что вы думаете по этому проекту. Пишите обязательно об этом ниже в комментариях. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.